Ну вот этот Хому. как мы видим, все достаточно красочно оформлено. Четырехкомнатные квартиры, 130 квадратных метров. Хм. Как не квартиры, а дома. Это не под номерами. Все достаточно культурно цена конечно здесь не написано но скажу вам такие дома вот, кстати еще не достроены ну и достаточно интересный дизайн ну, вот уже достраивают кстати вот штукатуркой не панелями а штукатуркой делают Итак, так окончание строительства Ага, 29. -го. Ага. А, нет, это начало строительства. Начало в октябре, вот я как и говорил, на зиму их начинают строить. А оканчивают в марте. Да, в марте уже оканчивают строительство. Он ну, же скоро, знаешь, закончат. Вот. Примерная цена таких домов 40-50. Примерно 50 да, миллионов йен новый дом, четырехкомнатная квартира, 130 квадратных метров естественно, вот они фанерные все дома снутри снаружи они э, некоторые штукатурка обделаны, некоторые панелями Но, конечно же, жить в таких домах холодно и приходится отапливать их постоянно постоянно отапливать вот здесь тоже строят дом а вот здесь еще улицы не доделали. Охранника, правда, нет. Что, не работает, что ли? Вот. Здесь вот, вот панелями, вообще, там были штукатуркой. А здесь вот панели сделаны. Как видите, вот она фанера. Вот. Вот фанерой такое обделывают. То есть там идет два слоя фанеры. Вот даже, кстати, прямо вот видно. Два слоя фанеры. Среди не может быть уплотнитель, а может его и не быть. Вот. Ну и здесь, здесь вот окончание 31 марта. Написано. В принципе, неплохо так выглядит все это. Аккуратненько, красиво. Асфальт вот уже сделали, даже пленкой покрыли, чтобы его, его не поцарапать, ничего нет, не повредить. Цветочки там, все дела. Конечно, это все дело украшается, чтобы это все выглядело красиво, чтобы люди приходили и, как говорится, восхищались. Есть, как бы, здесь будет куча цветов потом, посадят клумбы и всякие такие куст, кусты, деревья. Это все будет нормально выглядеть. Но это все-таки фанерные дома. А вот здесь, кстати, это что у нас? А, это вот типа ливневка такая. Это Такая ливневка для вот тех домов. То есть это именно здесь, скажем так, под, подземные вот эти воды, которые идут. Да, во время дождя особенно они усиливаются. Вот там 6 метров, да. А, и не 6 метров. 3 метра, да, примерно. То есть пик вот до 3 метров, то есть поднимается. Вот. И что можно сказать? При сильном дожде вот эта штука должна заполняться. Конечно, купаться здесь нельзя. Вот. А жаль. Понырять было бы прикольно. Здесь вот еще одна такая же, видимо, вторая. Идет. Такая же с другой стороны, да? Да, да, да. Вот. То есть, здесь, там уже что-то растет уже. какие ну, вместе с землей, то даже вода попадает. И из-за этого там что-то вырастает потом ну вот то есть так вот на горках райончик конечно после работы сюда пешком забираться будет не очень охотно но вот, вот такая вот внутренняя конструкция дома как вы можете видеть то есть балки идут примерно так сантиметров 13 может быть где-то толщина балок, 13 на 13, может, 14 на 14, я хрен знает. То есть, и уже через эти, ну, на эти балки, и, значит, делаются фанерные листы. То есть, здесь их просто пока не видно. Нашивается. Оно вот сверху видно, вот такая вот фанера, примерно толщиной сантиметр шьется. Потом, значит, туда прокладывается какой-то утеплитель или не прокладывается утеплитель. То есть это зависит от застройщика. И обшивается с другой стороны фанера. И потом сверху идет сайдинг. А снутри это идет обои. Ну, шпаклюется и обои. Вот и все, в принципе. Вот такие дома простенькие. А продаются они по 40-50 по миллионов. Грубо говоря. Вот так вот. Но ну, это чисто это, проект вместе со всеми материалами, с работой, со всеми делами. Естественно, себестоимость такого дома намного дешевле. И большую часть денег себе забирает застройщик. Но здесь вот находится огромный просто офис. Это риэлторы, скажем так. То есть это не только они занимаются продажей, и ремонтом домов они также занимаются обустройством текущих домов то есть если вам ремонт нужно сделать или еще что-то все это они делают у них там куча всяких примеров как это все можно сделать покрасивший вы можете прям наглядно посмотреть там даже есть выставленные у них образцы кухон мебели и тому подобное достаточно интересно. Ну вот я, в принципе, и доехал до магазина. Ну все. Всем до связи. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Ну а я с вами увижусь в следующем видео. Пока-пока.